Доброго времени суток! Я рад приветствовать вас на своем канале. Очередное видео посвящается всем, кто решил заниматься разведением червей. Я расскажу с чем вы столкнетесь. Какие будут трудности и как правильно подготовиться к разведению и содержанию червей. Первое. Это подготовка помещения или уже готового бурта с готовым кормом. И подготовка его субстракта Для кормления червя Но предварительно Нужно подготовить помещение ребята. Обязательно нужно травить вредителей. Почему вредители травить Потому что есть случаи Когда ребята все хорошо Вроде бы подготовились А за вредители забыли И потом теряют очень очень много поголовья червя Итак Вредители у нас как вы уже знаете С предыдущего видео Это мыша, крыса, муха Крот, ежи если вы заселяете червя в бурт То предварительно за 5 дней до заселения червя в бурт Нужно протравить всех вредителей И постараться обезопасить себя и будущее поглубия червя Следующий этап Необходима стабильная температура в районе 18-23 градусов Ребята, в помещении, да, эту температуру можно сделать Когда она будет стабильна у вас все будет хорошо, череп будет очень сильно размножаться, и яйценоскость будет все остальное. При нестабильной температуре у червя будет сильный стресс. Стресс, который выражается сразу ухудшение активности яйценоскости, поедание, корма. Процесс стабилизации после длится от двух недель до двух месяцев. Да, действительно, ребят стабилизация идет два месяца. Вот я считаю сейчас свои записи, те, которые я записывал. Всю работу, которую я проводил по вермиводству, по производству биогумуса, я все описывал, записывал. И вот сейчас сижу, вычитываю, смотрю, что бывает и покруче. Бывает и от двух месяцев до полугода идет стабилизация червя, если вовремя не предотвратить все плохие факторы. Очень важный фактор – это питание и корм червя. Для хорошего развития червячника надо заранее готовить корм. Ребята, корм ну, нужно готовить, чтобы не было в нем ничего, сразу говорю, кислого. Не было ни мяса, ни муки, ни лимона, апельсина, помидора. Все, что, все, все, все, что приносит кислотность. Если будет у вас присутствовать кислотность, это будет очень плохо для червя. Это будет потеря поголовья, ну, потеря времени драгоценного. То есть, как бы... Желательно, чтобы кислотности вообще ничего кислого не было. Второе. Корм необходимо готовить заранее. Предварительно старайтесь измельчить корм для лучшего поедания. Да, корм лучше измельченный давать червячку. Почему? Потому что он его лучше получает, он быстрее идет в процесс ферментации. И еще нужно добавлять туда картон, бумагу, это целлюлоза. Также добавлять солому. Это очень хорошо червь впитывает, потому что даже бывают такие случаи, когда корм сильно закисленный, но там присутствует бумага и присутствует солома, червь спокойно уходит в те места и как бы пережидает такой период времени, пока кислотность чуть-чуть спадет или повысится, то есть как бы нейтрализуется. Есть такие моменты, замечал я такие случаи Но это в дальнейших видео В дальнейших описаниях вы все увидите Так, также вам необходим PH-метр Да, ребята, PH-метр необходим однозначно Это прибор для измерения Кислотности, влаги и температуры Ребят, без прибора Будут большие проблемы, говорю сразу Предупреждаю сразу В субстракте и в корме PH Должна быть от 6,5 до 7,5 если выше, чем 7,5, это гибель червя, если ниже, то тоже не очень хорошо. Ну, при 6,5, 5,5 червя еще не гибет, но, ну, скажем так, получает стресс, уходит от корма. Вот привожу пример, где кислотность, PH в субстракте, в корме, который готовится для поедания для червя, очень слабая PH. А вот PH, где червь уже живет, где PH уже 6,5-7. То есть, как бы, червь при этом PH очень хорошо себя чувствует, очень живет. Итак, ребята, если вы выполните вышеуказанные требования, то ваш червь будет приумножен в геометрической прогрессии, а вы останетесь довольны. Итак, видим, тяжелого ничего здесь нет. Просто берем, пробуем, делаем, спрашиваем. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. До скорых встреч.